Привет, друзья мои! Предлагаю вашему вниманию вот такую вот замечательную работу. Работа с текстурной пастой, мастихином и кисточками. То есть такая смешанная техника. Вот такая объемная, вот если посмотреть сбоку. То есть все я подробно рассказываю, показываю. Работа максимально простая, как бы несложно выполняется. Вот я со всех сторон вам показываю, насколько все это а, объемно. Так вот они как настоящие эти такую работу если желаете этот мастер-класс приобрести в описании под видео есть ссылочка на канал пусти переходите туда цена небольшая приобретайте пишите фон можно сделать абсолютно любой как в нежных тонах так в более каких-то ярких жду вас всех там подписывайтесь Буду очень рада.